Добро пожаловать на мой канал. Наконец-таки выходит новая часть Админ Арбуза, в которой я вам расскажу о новых правилах, а также мы пройдемся по редчайшим видам животных, которые вы можете встретить на просторах Горис Мода. Вы спросите, а почему не было выпусков? Я вам отвечу очень просто, но зато максимально честно. Мне было лень. Пиздец как лень. Я до этого Админ Арбуза делал еще несколько проектов с монтажом, несколько летсплеев и несколько стримов. Так что это просто пиздец! Ну ладно, сегодня я переборол линии и зашел поиграть на сервер слова КРП. Кстати, айпишникова будет в описании. Да, заходите, можете поиграть, а может, и меня еще встретите. Ссылка на группу этого сервера также будет в описании. Так что заходите, играйте. Ну а пока что смотрите новый выпуск Админ Арбуза. А как мне прикажете реагировать на вот такие вот жалобы? Вы, наверное, немного не поняли, чем я возмущен, но сейчас попробую объяснить. На каждом из серверов, где игра, есть система жалоб. То есть ты кидаешь жалобу, админу ее рассматривает, и кто-то ее принимает. Так вот, в эту жалобу нужно писать конкретное нарушение, может быть, ник, но здесь я практически каждые 10 минут встречаю такие жалобы по типу просто админ или ТП. То есть, понимаете, они не пишут там причину жалобы, они просто пишут какой-то, блядь, набор букв э, вообще бессмысленный. Либо не пишут вовсе, как в этом случае. Если создатель смотрит этот, а я уверен, что он посмотрит это, то я попрошу его сделать такое право, чтобы в админ-чат писали все конкретно, ясно и по полочкам, потому что, ну, неудобно блять, ты не знаешь, что тебе хочет игрок. Ты не знаешь, стоит ли отвечать на жалобу или не стоит. Примем хотя бы одну, посмотрим что тут. Че такое? Че админ назвал? Арсений, а тебя убил. Здорово. причина, объясни, почему ты это, почему ты Потому что я Поскольку микрофон у него то еще говно, то ситуацию перескажу я вам сам. Он сидел со снайперкой в доме, смотрел через эту снайперку на мэра, после чего его застал этот спецназец, который мне дослал жалобу. И он начал по нему стрелять без особых таких причин, хотя мог его просто посадить. В итоге спецназовцу отвесили пиздюлей, и этот спецназовец обижен и начал мне жаловаться. Но ты мог его арестовать. Я жалобу закрываю твою. Ну как бы он все правильно пойти сделал, но мог бы, конечно, и арестовать, но Какая разница, если он первый стрелять начал, потом жалко, а потом жаловаться, что его убили? Это ограбление, стоять! К стене! К стене! Опа-опа-опа-опа! Подошел, к стене! К стене! Сказал, раз-раз! Ты что, дебил, ты считать не умеешь даже, и ты не, не понимаешь, как грабить правильно, да? Придурок, блядь. Да. Ты понимаешь, то что вас оттуда, точнее, с улицы, могли здесь увидеть? Сейчас, наверное, все подумают, почему я к нему продираюсь, ведь крыша это безлюдное место, крыша людное место с улицы, спокойно можно посмотреть, кто на крыше находится, из другого здания тоже можно разглядеть. А еще лучше можно разглядеть у одного из них оружие в руках, которое он оставляет на другого. Собственно, для ограблений нужно выбирать безлюдные места по типу закрытых помещений, либо переулков всяких. На такую открытую местность вообще не рекомендуется выходить, вас просто спалят, либо доложат ментам, либо просто убьют. Садишься сейчас в джайл за НРП, идиотина. Ладно, поскольку это будет первый наш наказуемый, я ему дам 400 секунд, но РП. Я что, не посадил его? Посадил. А, посадил, Все отлично, просто большая задержка идет. Все, первый недограбитель у нас уже сидит в джайл, прекрасно. Горус, здорово, ты меня звал. Ему, ему говорим, пять к каждому. Он говорит, у него нету денег, я его чекал кошелек, у него 227к, он говорит, у него нету денег. а, -а, -а, а ну тут у нас особо короче пациент, ну окей, сейчас я его тэпну, посажу в джайл. Я думаю, то, что этот джайл в объяснениях не нуждается вообще, потому что в прошлых выпусках мы с вами уже узнали, что такое ФРРП. Троян, ну окей, Троян, тебе пизда. 400 буду давать, хотя это даже на 500 и есть, а вот и второй наш фир Так, а что насчет ловли нарушителей на живца? Интересно, получится или... Я, буду Я тоже! И все-таки у нас здесь не летсплей какой-то, а Арбуз. Из трех ограбленных человек деньги мне не дал только один. Собственно, сейчас он будет на ваших экранах. Мужик, мужик, мужик, как и обещал. Мужик, мужик, а пойдем сейчас. Тут просто менты. Они сделали недавно такое объявление. То, что а, совсем недавно уже нужно иметь лицензию на продаж. Нари, у тебя ее нет. Нет, нет, Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Пошел вон, вон пошел, вон пошел мне что? А мне что с этого? До свидания. Специально для тех одаренных людей, которые скажут, что я убил админа, а не человека в рп Профе, поясню такую профессию сам он тут себе никак совершенно не пропишет а он летал в рп профе в ноу клипе в админ моле что разрешено делать только админом и на этом сервере это одно из серьезных нарушений при игре за администрацию но видя то что он находится в рп профе я могу ему угрожать оружием и прп его прогонять как-то на эти просьбы ну как просьбы, их просьбами не назовешь что угрозы были на эти угрозы он вообще никак не отреагировал и просто стоял разговаривал не знаю с тем человеком после чего собственно прп раз Стрелял и пошел дальше по своим делам. А с этим придурком, кстати, надо все-таки поговорить. Я смотрю, он вообще какой-то бесстрашный. Профессия террориста была, да? Или... Или мне показалось? Да, профессия террориста. Здорово, а ты какого черта лазишь? Я в рп и в админ моде. Ты мне это объяснил. Я тебе, как чуваку, в РП профей угрожал оружием, но ты игнорировал все угрозы. Вот, дай ты уже теперь поздно, Я тебя в Джайл захерп от откидываю, понятно? Ну там да, по сиди. поговоришь с админом как ну, раз-таки, до свидания. Не да я сам его сам. уже отправил, все, Иди, нахуй, Джайл Здорово. Префикс? Да. Тот, кто пожаловался, был ужасно нудным человеком, и мне пришлось объяснить вам саму ситуацию. Он со своим напарником наставил оружие на террориста, который достал оружие в ответ и начал с ними стреляться. Это пауэргейминг какой-то степени и в большей степени фир РП. Все эти правила мы с вами проходили в прошлых выпусках. Поэтому вы сейчас спросите, а зачем ты тогда это вставил? Ну, тут, по большей части, не из-за этого. Здорово, на тебя жалоба РП. Так, стой, объясни, объясни, что такое случилось. Нет, стой, сейчас он подозревает. Да, у него жалоба, пусть он расскажет, потом ты объяснишь. Бойцы Аллаха, ты чё совсем дебил? Ну ладно, боец Аллаха, я тебя выслушал. Давай рассказывай. А вы настали на него оружие, и он достал в ответ его, да? А, ну все, окей, я боец Аллаха, я тебя сажаю в джайл. Бойце Аллаха. Ой, блядь, боец Аллаха, сука, я так ору Боец Аллаха, ему все равно вообще. Обычно в это время я выдвигаю какую речь перед концом этого ролика, но нет, нихуя, не ни в этот раз и не в этой серии. Еще одну разборочку получаете. Поднимаем качество контента, так сказать. Я горосмодер от народа. Здарова, чё за феррерпэк, кого грабил? Он Pop, с моим мы Ша -ша? Они к друга Just... и не того, кто нарушил. Они к друга. Позже мы с ним грабили его. Он Тебя грабили вдвоем, ты достал оружие. В смысле, ну правильно, тебя Я, вдвоем... я достал оружие и начал в них стрелять. Почему? Всё, Я, до... я до... скольких <смех> РП серверах играю, всегда так нужно было делать. В смысле, всегда Потому нужно было это доставать в ответ оружие на двоих людей, которые на тебя стоят вооруженные, да? Ну вы поняли, короче, да? Будь ты величайшим хакером или программистом всех времен, от которого сытся даже Пентагон, или же Горисман -Руси, Руси, который сам успешно сытся в свои штаны, то тебе в любом случае придется дать некую сумму денег, чтобы сохранить жизнь ПРП. РП. Just поп, все, давай бесстрашно, пока. Итак, у меня уже видео подходит к концу, если оно тебе понравилось, то нажми лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик. А если тебе не понравилось, то нахуй иди отсюда. Также у меня есть группа ВКонтакте, в которой проходят анонсы стримов. Скажу здесь, чтобы вы не забыли то, что стримы идут у меня по вторникам и субботам. Во вторник 17 часов по МСК, а в субботу в 19 часов и чуть-чуть бывает позже. Для следующего ролика попрошу привычную для вас сумму в 1000 лайков. Судя по множеству прошлых роликов, эта сумма для вас вполне достижима, и вы ее набираете меньше, чем за день. Так что если вы в состоянии набрать даже больше, чем лайков я буду очень рад ой время поджимает